Четвертая часть решения задачи D7 из Еблонского. Итак, мы получили некоторые решения. Вот это решение вот с этими постоянными. Что мы видим отсюда? Ускорение, проекция ускорения центра массы по оси x равна нулю. Скорость по оси x равна нулю. Следовательно, координата... Центр масс проекции его на Оф Х равна какой-то постоянной, то есть положению в начальный момент. Что это означает? Это означает, что, а я напомню, координата радиус вектора вычислялась вот по такому, в частности, xc вычислялась вот по этому уравнению. Это означает, что раз, то есть если мы запишем вот это уравнение для двух позиций, то есть вот для начальной позиции, ХС нулевое. Оно чему равняется будет? ХС1 нулевое. Плюс М2ХС2 нулевое. Плюс m 3 хс 3 нулевое. Делить на М. И то же самое мы запишем для любого другого момента времени. XC. Вот что было написано наверху. м 1 xc 1 плюс m2xc2 плюс м 3 x центр масс третьего тела делить на m. Эти обе величины должны что равняться друг другу. Потому что эта величина равна этой. Но раз равны... Левые части значит, равны правой, знаменатель у них одинаковый. Это означает, что у нас... числители обеих частей у нас должны быть что? равны. То есть вот эта сумма м 2 xc 2 хц 20 плюс М3ХЦ3 в начальный момент должна равняться вот этой сумме, то есть m 1 xc 1 плюс m2x 2 плюс m3x 3 И мы видим, что если меняются положения c1 и c2 по оси x, а по условию задачи у них у нас что наматываются они на барабан эти нити, соответственно проекции вот этих точек они что меняются, то есть на ОСХ положение при изменении положения вот этих тел, их проекции на x они меняются. Это означает, что тело 3 тоже может прийти, что в движение. Чтобы, вот повторяю, вот эта общая их сумма, вот эти числители, они были неизменны. То есть, тело 3 тоже может прийти в движение. Таким образом, мы имеем вот это уравнение. То есть, вот это уравнение, а здесь фактически скрыто уравнение движения всех этих трех тел. Каким макаром? Ну, давайте вот теперь рассмотрим это. Итак, давайте мы возьмем вот это решение проведем. То есть, вот наша ось Y. Вот наше тело движется по оси Х. Итак, вот наша левая грань, вот наша правая грань, вот это у нас расстояние S3. Вот это у нас расстояние, я напомню, S1R. Это угол альфа. А это у нас расстояние, допустим, обозначим S2R. Это угол бета. Соответственно, эта проекция у нас будет равна чему s 1 r на косинус альфа, а эта проекция будет равна s 2 r умножить на косинус бета. Теперь давайте мы выразим вот все эти величины. То есть, Xc1. Чему оно будет равняться? Xc1. То есть, вот эти, извиняюсь, начальные нам даны. Xc1 в начальный момент плюс что? S3 плюс S1R на косинус альфа. Это понятно. То есть вот у нас в начальный момент находилась в какой-то вот эта точка центр масс первой системы. Он находился вот где-то. Это в относительном движении считается 0. А это где-то было какое-то начальное положение. После этого, значит, что произошло? Сдвинулся значит этот центр масс сюда, то есть по оси Х он сдвинулся вот на эту составляющую. Но еще вместе со всей призмой он сдвинулся на расстояние С3. Далее то же самое для второго пишем. У него что? Было какое-то начальное положение С2.0. С2.0 было. Потом он что? Сдвинулся, то есть прибавил к нему опять вот это вместе со всей призмой С3. Но еще за то, что в обратном направлении он сместился на какое расстояние? 2r относительно на косинус только бета. И, наконец, xc3, оно у нас равняется чему? Начальному положению центра тяжести третьего тела в нулевой момент. Плюс s3. Ну, вот это достаточно, я думаю, Понятная и простая геометрия, она вытекает вот из этого значит, условия, из данных задачи. То есть, когда вот эта призма сдвигается сюда, она сдвигает, соответственно, и первое, и второе тело на вот это расстояние с 3. Ну, и, соответственно, еще первое успевает еще проехать сюда, второе обратно. Напоминаю, мы указали вот эти положения, но кроме вот этого, это указано, что они именно так наворачиваются, то есть, поднимаются по оси. А S3 мы указали произвольно. То есть если мы при решении получим знак плюс, то направление S3 мы угадали. Значит, при под таком подъеме обоих тел призма, наша платформа движется вправо. Если при подъеме мы получим знак минус, вот решает, то значит при подъеме тел наша платформа движется влево. Но сейчас мы посмотрим ну и соответственно если тела будут иметь обратное направление то есть S1,3, S2,3 равно нулю будут то равны отрицательным значениям значит соответственно будет наоборот то есть тела спускаются итак что у нас здесь дано S3 наше неизвестное вот оно ну, S13 и, S1, и S23. Вот э, здесь вот э, я говорю, от одного неизвестного мы избавляемся с помощью какого соотношения? Вот то, которое вытекало из геометрии. Вот здесь вот посмотрите во втором по во второй части я сразу написал, что это сразу вытекает из геометрии рисунка, что отношение в нашем случае фактически SA. большое. Это у нас что будет? SA большое это будет S1. SA маленькая это будет S2. Соответственно, RA большое это R1, а это будет R2. То есть мы можем спокойно записать, возвращаясь потом к нужным соотношениям, что S2, кто-то что там было, S1 да, большое относится к R1 как S2, это, повторяю, в релятивистском движении, да, к, R, к R2. То есть, мы можем заменить, например, S2-релятивистское, мы можем заменить через S1-релятивистское с помощью вот этого соотношения. То есть, R2 на R1. Ну, или в данном случае у нас одинаковые обозначения там, чтобы были. S1-R, это будет RA маленькая на RA большое. То есть, в три раза меньше будет путь, проходимый вторым телом, который поднимается на более крутой по более крутой грани. Заменяя вот это выражение здесь, мы составим нужную нам систему уравнений. Итак, какая это система получится у нас? получим, в общем-то, одно уравнение, поскольку мы будем подставлять вот все это сюда. Стоп. Вот все это сюда мы получим. Но здесь замену я отдельно не буду выписывать. Но вот вместо S2R будем выписывать вот это значение от S1R, чтобы избавиться от лишнего неизвестного, которое нам не нужно, тем более по задаче. А вот связь между, повторюсь, S3 и S1R нам как раз и нужно найти. А, кстати говоря, это неизвестно, а известная функция нам дана. остается нам выразить вот S3. Подставляем, ну что ж, все, что мы здесь нашли, подставляем. То есть, XC1 подставляем сюда. XC2, соответственно, сюда подставляем. И XC3 подставляем сюда. Что мы получаем? Ну, давайте выписывать. Получаем следующее, что... M1, XC1, плюс... Давайте этим займемся в следующем фрагменте, потому что и санина будет много.